Здравствуйте! В предыдущем выпуске мы выяснили, что для успешного достижения цели человеку необходимо наличие ресурсов и отсутствие препятствий. Как же найти препятствия на пути к цели? Как потом воздействовать на эти препятствия необходимыми ресурсами? Как ни странно, для того чтобы понять алгоритм, работы с этими проблемами, нет необходимости обладать какими-то глубокими знаниями в области психологии. На самом деле все просто, все из жизни. Как мы можем понять, что имеются препятствия? Как мы можем понять, что не хватает каких-либо ресурсов? Как мы можем отследить явное присутствие ограничений на пути к мечте? На самом деле все на поверхности, и мы постоянно в повседневной жизни получаем подтверждение о существовании ограничений. Стоит только обратить внимание, стоит только более пристально присмотреться и увидеть картину в целом. Ограничения можно отследить хотя бы уже под тем признаком, что какая-то цель не достигается достаточно долгое время. То есть совершаются попытки, например, выйти замуж, выздороветь, устроиться на хорошую работу, обеспечить удовлетворяющий стабильный доход и так далее. Кроме того, мы можем иметь дело с тем, что не только не получается создать хорошую ситуацию, но и постоянно повторяются плохие ситуации, для которых, на первый взгляд, нет причин. Например, часто штрафуют гаишники, теряются деньги, Всегда белая ворона в коллективе: первый муж алкаш, второй муж алкаш, третий был спортсменом, но спился при мне. Или же был бизнесменом, но разорился. Или заболел, умер от знакомства со мной. И так далее. И это на фоне того, что у окружающих людей таких ситуаций нет. То есть, это явно не норма, это явно моя личная судьба. И Глядя на эти повторяющиеся ситуации, хочется задать вопрос – это что, какая-то программа, это что, какое-то проклятие? И, конечно, сразу же приходят в голову мысли о несчастливой судьбе. И тогда человек идет к специалисту, психологу, психотерапевту, целителю, и тот при более глубоком изучении, состояние человека. И более детальном вопросе выясняют, что на сегодняшний день человек несчастлив. Он не испытывает от жизни комфорта, удовольствия, счастья и так далее. Все его попытки изменить ситуацию закончились неудачей. Больше того, человек смирился со своей беспомощностью и больше даже не делает попыток воплотить свою мечту, и обесценил ее словами «Эх, да, не судьба, не очень-то и хотелось, и так проживу». И тогда специалист подтверждает, что таки да, это судьба, но судьба в том смысле, что это программа, программа на жизнь, которая состоит из сотен подпрограмм, определяющих все события, происходящие в жизни. Каковы же причины такой вот несчастливой, Программы судьбы. Как ни странно, причина наших несчастий ⁇ это память. Память о травмирующих событиях, которые психика человека не смогла должным, правильным, экологичным способом прожить и переварить. Скорее всего, она просто создала от них защиту. Например, Ребенка на улице ужасно напугала собака. Он сжался, он скукожился, закрыл глаза, побледнел и так далее. И когда он открыл глаза, собаки уже не было. И он побрел на ватных ногах домой. Но при этом он выжил. И при следующей встрече с собакой, если он снова попадет в такое гипноз страха, то, скорее всего, он будет вести себя точно таким же образом. И раз за разом потихоньку это превратится в программу. Программу, которая будет автоматически запускаться и действовать при встрече с собакой. Точно так же, как автоматически действует программа пользования зубной щеткой по утрам. Или, например, ребенок пошел к стоматологу и, ну, дальше вы знаете, там ему сделали очень больно. И, и даже не так больно, как страшно. В большей мере его просто напугали. И теперь в стоматологическом кресле человек прислушивается к своим ощущениям. И он ждет боли. Он ждет боли и включает защиту. Впивается в подлокотники, задерживает дыхание, вжимается в спинку. И программа боязни стоматологов на всю жизнь уже создана. И всю последующую жизнь человек будет делать все, чтобы на прием к стоматологу не попасть. Так как это будет самая лучшая самодейственная реакция самозащиты. Такая же, как автоматическая реакция закрывания глаз при громком звуке, например, при взрыве. Или, например, ребенок испытывает жгучее желание делиться своими мыслями, выводами, взглядами, изобретениями, со своими родителями, членами семьи или с друзьями. И он активно высказывает свое мнение. Он ждет участия, одобрения, поддержки, какого-то содействия. Но при этом, как ни странно, для него нарывается на бурю непонимания, негодования, осуждения, насмешек, какого-то презрения. И даже оказывается наказанным за свое желание познавать мир, делиться своими озарениями. И тогда он принимает решение, что лучше не делиться, лучше не обсуждать. И теперь он живет сам по себе. Он сам принимает решение, он не делится ни мыслями, ни подарками, он вообще не контактирует. Больше того, теперь он знает, как правильно в кавычках вести себя в своих взаимоотношениях с другими. И ведомый вот такой уродливой программой судьбой, Теперь, чтобы не быть ужаленным, он жалит первым. Он первым наносит удар оружием врага, то есть критикой, насмешками, недоверием, и вследствие этого от него люди дистанцируются и он чувствует себя в безопасности на своей подводной лодке, которую он сам создал. И Таким образом создана программа одиночества, которая работает так же автоматически, как программа управления велосипедом. Например, в школе предстояла сложная контрольная работа или экзамен, который пугал, внушал страх, и ребенок заболел. И таким образом, через болезнь ужасной контрольной удалось избежать, всего лишь подняв температуру тела до болезненной. И в ту секунду была создана программа борьбы со стрессом. Это болезнь. А стресса в нашей жизни много. Это и контрольные и экзамены, и желание попросить большую зарплату у начальства, и желание попросить соседей включать телевизор потише и так далее. И теперь э, болезнь стала способом решения всех проблем, особенно каких-либо конфликтных ситуаций. И этот способ работает автоматически, точно так же, как, например, засыпание по вечерам или пробуждение по утрам. Кроме того, программы создаются в результате внушения, то есть воспитания. А, например, все мужики козлы, все бабы дуры, честным трудом денег не заработаешь, в нашей семье у всех кость широкая. В нашей семье мужчины долго не задерживаются и так далее. И что же тогда делать с психологом, чтобы трансформировать программу, которая основана на нашей памяти, которая основана на нашем опыте и которая автоматически приводит к несчастью сегодня и в будущем. Нужно совершить так, так называемую возрастную регрессию, то есть в трансовом состоянии мысленно отправиться в прошлое человека. Он должен вспомнить травмирующие так называемые импринтные ситуации, то есть те, которые наложили отпечаток и сформировали программу. Необходимо изучить их с высоты сегодняшнего дня, взглядом взрослого человека и определить, по какой же причине все пошло не так. И самое главное, конечно, определить необходимый ресурс. Ресурс для исцеления этой ситуации и разрушения этой неэкологичной программы. То есть необходимо определить то, чего не хватило там и тогда в той ситуации, чтобы она закончилась хорошо и человек. Выйдя из нее стал не слабее, а сильнее и счастливее. И тогда в случае с ребенком и собакой ресурсом могла бы быть информация. Например, если бы ребенку объяснили, что когда собака машет хвостом, она безопасна, она хочет поиграть. Ресурсом мог бы быть дедушка, который держал бы за руку, и ребенок чувствовал бы себя защищенным. Ресурсом мог бы быть даже рост, если бы, если бы он был просто выше, выше ростом. В случае со стоматологом ресурсом мог бы быть, во-первых, конечно, обезболивающий препарат, но еще важнее был бы ресурс против страха. Это могла бы быть информация, как если бы стоматолог объяснил суть процедуры что он не будет сверлить голову, что ничего не разрушится, челюсть не отпадет, что не будут ничего отрывать и так далее. Также ресурсом могло бы быть просто доброе расположение врача: ласковый голос, нежные движения, улыбка и так далее. В случае с ребенком, которого прессуют, ресурсом могло бы быть понимание, что он делится не с теми, и ему просто, просто нужно дружить с другими людьми. Ему нужно было найти настоящих друзей. Это самый короткий вывод, тут ничего больше не нужно делать. В случае с болезнью, любовь, защита, хорошее расположение родителей могли бы помочь, помочь пережить любую оценку за контрольную и не пришлось бы прибегать к болезни. И теперь, когда найдены все необходимые ресурсы, помогающие правильно проживать жизненные ситуации, отпадает необходимость в неэкологичных программах — в программах самозащиты, самоизоляции и теперь их следует заменить на программу успеха, а, например, программу безденежья трансформировать в программу автоматического достижения высокого дохода программу боязни собак трансформировать в программу дружбы с животными и автоматической власти над ними, программу мужей-алкашей и неудачников э, необходимо трансформировать в программу автоматической трансформации в помощницу и музу успешного и сильного мужчины и так далее и когда негативная память о прошлом будет нейтрализована, в ту же минуту теряется необходимость глупого, идиотского, неадекватного поведения, которое и похоже на проклятие. И когда боль негативных ситуаций прошлого будет исцелена, в ту же минуту уйдет состояние несчастья и состояние потери. И одновременно с этим освободиться Множество, множество ментальной энергии, которая расходовалась прежде на, во-первых, подавление воспоминаний или наоборот, на постоянное обдумывание травмирующих ситуаций. Таким образом, сегодняшний день наполнится спокойным счастьем просто за счет отсутствия несчастья. А освобожденная ментальная энергия будет направлена в будущее. И станет ресурсом для программ достижения целей, воплощения мечтаний и обретения счастья. Базой же для любых программ, как позитивных, так и негативных, являются карты реальности, то есть наши убеждения. И поэтому экологизация, гармонизация, можно сказать, исцеление наших убеждений являются гарантией перехода. В светлое будущее уже на постоянной основе и во всех сферах жизни. И об этом я расскажу в следующем видео. Поэтому, если вам интересно знать, как перестать быть хроническим неудачником, как стать счастливчиком, ставьте лайки, ставьте пальцы вверх, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить информацию о следующем важном шаге на пути к благополучию.